Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас очередная железная собака с шириной гусеницы 500 мм, длиной базы стандарт 1,5 метра. На буксе установлен двигатель Zongshen с электрозапуском. Органы управления мы вывели на руль буксировщика, заводка, глушилка и свет. Также дополнительно была установлена очка аварийной остановки. Буксировщик представлен здесь на катковой подвеске. Трансмиссия в базе уже идет двухопорная. На самоцентрирующихся подшипниках цепочка импортная, усиленная. Аккумулятор в базе. Букс уезжает в Архангельскую область, в Лешаконский район. Наш одноклубник Михаил Приобрел данный буксировщик по рекомендации своего товарища, который один из первых покупал у нас не сильно обновленные модели. Но за это время собака зарекомендовала его хорошо. И он посоветовал нас своему товарищу. А мы приступаем к загрузке. Всем спасибо за просмотр. Пока.